А что такое журналистика? А, видите, все дело в том, что даже за, за то время, что я занимаюсь этим делом, тут чуть больше 10 лет, журналистика изменилась очень сильно. Я бы даже сказал кардинально. Потому что еще там лет 10, 15, 20 назад, и журналистика это была такая вещью, которая. Ну, я не знаю, строго, там сурово. Есть, есть СМИ, средства массовой информации. Но ну, окей, там оно может быть в интернете, оно может быть там в, в, в газете, может быть в журнале. Там, может выходить ежедневно, ежедневно, ежечасно, как вы хотите. Вот. Но это вот средства массовой информации, в котором работает человек. Он может работать редактором, корреспондентом, там, взревать им, угодно. Сейчас же этого всего нету. В смысле, оно все есть, но а, все, а, все сильно размылось. Но научная журналистика, в этом смысле, на мой вкус, вы можете со мной спорить, можете со мной не соглашаться, может даже могут коллеги со мной не соглашаться, отличается от всех других видов журналистики принципиально. А отличается она... Я просто выступал здесь. Сколько? Три месяца назад, где-то около того. Три месяца назад я примерно уже про это говорил, если если кто здесь был, уж простите, я повторюсь. она принципиально отличается мотивацией, принципиально отличается э, устройством мозга тех, кто этим занимается, устройством сознания. Э, и поэтому есть две научные журналистики, которые часто путают. Есть журналистика, ну, не знаю, там, про то, пишут люди, пишут, пишут про то, как там, не знаю, э, реформу Российской Академии Наук, про то, куда поехал сегодня ректор, про то, там, про слияние вузов, про программу 5 топ стоит, про все это. Это не научная журналистика, от слова совсем. Это социальная журналистика про науку. Ну, в применении там, к научным учреждениям или там, ну, иногда там бывают скандалы, триггеры, расследования. Вот недавно прекрасный был пример, да? Позавчера, или, ну, несколько дней назад была замечательная научная новость о том, что профессор какого-то университета оказывается 10 лет снимался в порно и наконец его разоблачил студент и он последовал подал в отца правда 10 лет у него такой звезда порнофильмов, профессор университета, он две совершенно разные жизни вел, вопрос, почему 10 лет его никто не мог вычислить, студентов какие-то студенты странные вот там были может нагрелись студентом, решили не парить контору, а студенткам? тоже ну не знаю в общем не суть вот Это не научная журналистика, хотя это про науку, про то, как она живет, про жизнь науки. И вот, к примеру, есть такое известное здание, к славе которого я предложил свою тяжелую уроку, потому что был выпускающим редактором его на протяжении там, многих лет, ну, трех-четырех лет, и в Рецепте состоял и премию за верность науки <фиф> за него получал, в том числе, это троицкий вариант. Так вот, она тоже большей частью не научная журналистика. Это политическая научная политика, политика науки оппозиционная это ну, такая вещь, это критика, но не наука. Мы же, наш э, герой всех этих, всех этих вот, исследований в журналистике о вот мы говорили, это человек, это там, не знаю, учреждение, это государство, это социум. Герой же научной журналистики это знание. Новое причем. Самое главное, что это новое знание. Да? И э, поэтому у нас как раз все, любое наше, наше, наш материал, который мы делаем, это по-хорошему журналистское расследование. Только про, расследование про то, как устроена наша, наша планета. Мы в этом смысле люди счастливые, потому что современный ученый, каким бы он крутым ни был бы, кем бы он, не знаю, академик, нобелевский взгляд, даже дважды Нобелевский владелец, никто из ученых не может заниматься одновременно химией и астрономией, к примеру, на высшем уровне. То есть либо ты крутой химик, и ты погружаешься, не знаю, в свою химию пероксидаз очень глубоко, но уже в химии липаз ты ни хрена не понимаешь. Хотя это химия ферментов. Или ты астроном, и ты прекрасно, прекрасно разбираешься в нейтронных звездах, в их слияниях, там, в том, как и не бывает, магнитары, нейтронные звезды, там, простые, великолепная семерка, там ну, все что угодно, пульсары, но тоже вообще полный лох в экзопланетах. Только научный журналист может а, заниматься наукой высших, достиж... высших достижений и там и там и там. То есть условно говоря, я как научный журналист сегодня в Казанском университете, вот там, может быть, в между лекциями зайду в крутейшую лабораторию Хазипова, которая реально занимается офигенными вещами. У вас а в январе я был в Чили на самых крутых обсерваториях мира. Вот этим наша профессия и цена. Ну, помимо всего прочего, что мы наконец-то, по счастью, реализуем форуму академика Александрова, что ученый – это человек, который удовлетворяет собственное любопытство за государственный счет. Мы это делаем в большей с... мере, потому что я вот всю жизнь не мог с кем я хотел, чтобы быть химиком, астрономом или археологом. Побывал тем и тем, и теперь вот я занимаюсь всем этим. Вот. Это, собственно говоря, вопрос, что такое ночная журналистика. Собственно, после этого можно было сказать «до свидания» и уйти. ждать следующую лекцию. Там на следующую лекцию у нас будет серьезное занятие по фотографии и все такое. Но позвольте мне занять ваше время еще немножко, если можно, конечно. Потому что нужно поговорить о том, чем мы сейчас на самом деле занимаемся. По счастью, сейчас научная журналистика плавно размывается в вот то, что называется science communications. <свы> Это как-то можно поднять? Если не сложно. Вот. Потому что э, научный журналист, вот то, что ты сейчас ты говоришь, научный журналист, это вот как бы вот на Западе уже сложился такой Science Journalist. И Криш говорит, I'm Science Journalist, я говорю, вау, вау, и все как бы дальше. Но на самом деле... Э, Условно говоря, вот у них еще там, вот уже на Западе, уже все четко поделено. Есть в университете медиа-офис, который там занимается там, пресс-релизами, кто-то занимается чем-то еще, чем еще, мы сейчас занимаемся всем. Поэтому есть такая вещь, которая называется научной коммуникации. Это вообще любые формы взаимодействия, э, точнее, проникновения науки в, в общественное сознание. Да? Можно сказать так, казенным языком. То есть есть, есть вот общая область называется научные коммуникации. У нас, у нас сейчас, к сожалению, потихонечку происходит тоже формализация этого, там всякие круглые столы, э, там заседания в бла-бла-бла-бла-бла, полная фигня. Это скучно. И профессиональные научные коммуникаторы, к сожалению, в первую очередь, это пиарщики, что тоже скучно, потому что они пиарят, не зная, не зная что они пиарят. Ну, искали пиарить бревно, пиар... будем пиарить бревно, сказали пиарить науку, будем пиарить науку. Разница никакой. Как говорил мой учитель по видеосъемке, деньги платят на искусство. Но про это следующем занятии. Так, есть научная коммуникация, да, То есть, ну, условно говоря, как... Science Communications. В этом множестве, по-хорошему, есть а... три как-то переплетающихся области. Это. Условно говоря, вот, так мы это, вот такой вот кружочек мы здесь поставим. Это будет называться научная журналистика. То есть так то, то, что стандартная вещь, когда человек пишет для СМИ про научное открытие. То, чем, с чего мы все начинаем обычно, да? Есть.. Ну, можно назвать popular science, популяризация науки, она отличается чем? Стандартный, ну, в кавычках, стандартный популяризатор науки – это человек, который рассказывает о своей и смежных областях. Есть хороший пример в России. Это Сергей Попов в этом году получил премию за верность науки науке от Минобра мой очень хороший друг, поскольку уже 10, наверное, дружим, от, от, от, один из первых и самых лучших популяризаторов науки в современного смысла в России. Он астроном, он занимается нейтронными звездами. Но в его лекциях, он читает лекции 50-60 в год, наверное, он много читает лекций, пишет книги, материалы какие-то делает. Вот у него в лекциях там и нейтронные звезды, и экзопланеты, и лучшие события в астрономии. Но мы, кстати, мы с ним честно поделили Вселенную. Солнечная система – это мое, все остальное – это его. Честно. Вот. Но он профессионал, он астроном. Поэтому вот он – популяризатор науки. То есть он выходит за, за рамки своей профессии, точнее, он выходит за рамки своей специализации, но не выходит за рамки своей профессии. То есть он не пишет про биологию, ничего не рассказывает. Он рассказывает про астрономию в целом. Хотя сам специалист по нейтронным звездам. И есть научный пиар. Вот так это как-то в среднем живет, но, кстати, заметьте, видите, я не, не просто разделил на три части зону, да? а внутри сделал три таких шарика, которые как-то взаимопересекаются. Потому что здесь, да, здесь есть свободное место для кучи всего, что можно придумать. И жанров научных коммуникаций огромное множество. И каждый из вас может придумать свой. Это я по своему опыту говорю. Причем придумывается это буквально там за чашкой кофе в дружеском трюке, ну там кто кофе, кто коньяк, не знаю, кому больше нравится. У меня получилось за чашкой кофе. Вот когда придумалась год чуть больше года назад, мне попросили, Алексей, нужно какой-то вот будет там в Красноярске выставка, книжная выставка, книжная ярмарка, кряк. И типа это. Нужно что-то про супергероев придумать. Что-то, чего не было раньше. Я, как человек, в еще там комсомольское советское пионерское прошлое, вспомнил там суды, товарищи из суды, мы решили судить супергероев с точки зрения науки, да. Получился формат, который называется суд над супергероями, который разошелся теперь по, по всей стране. Очень круто. В смысле, как бы я тут уже не видел, я только придумал, и все, пошел дальше. Итак, каждый из вас может.. Огромное количество незанятых ниш. Есть отдельный жанр, который, с которого каждый из вас тоже может начать, если как бы человека что-нибудь берут в СМИ, а писать хочется. Там, ну, то есть, сейчас, сейчас каждый из вас может стать средством массовой информации, причем даже попасть под закон. То есть сделать свой блог какой-то интересно про науку, про что-то в науке, которое будет читать 2000 человек в день, вообще не проблема. Вот от слова совсем. То есть если у вас, у вас будет интересно, то в пике у нас как получалось? Вот мы в летном создали блог про историю медицины. Максимум у нас было 60 тысяч в день. Один раз получилось так. Ну, случайно, случайно. Если вас туда то отрепостил хороший такой... Случайный Вылезаешь в топ, топ ЖЖ, и все, и потом только, знаешь, вычищаем мат в комментариях. Mm -hmm. Вот, то есть блогерство. А вот тут есть люди, которые делают всякие какие-то замечательные другие популяризаторские форматы, какие-то фестивали науки, круглые столы. Это все делаем мы. Можно заниматься, и кроме того, кроме текстов, есть же куча всего, кроме текстов и публичных выступлений, есть видео есть комиксы сейчас люди научились делать прекрасные комиксы научные один из самых популярных материалов у нас на портале который я сейчас сделаю был был материал с комиксами о том как Прошу, прошу, прошу, прошу прощения, нейромедиаторы в визикулах ездят, вот, вот. фактически человек Нобелевскую лекцию про физикулярный транспорт переложил на язык комиксов, получился охрененно просто, очень классно получилось. Вот это вот такой вот жанр. И это все вы можете смело называться, но, называть научной журналистикой, хотя это, конечно, уже никакая не журналистика. По строгим меркам, там, не знаю, советским. И есть еще одна область, куда можно и нужно заходить, которая немножко отличается от научной журналистики. Она лежит рядышком, стыкуется и перекрывается примерно процентов на 70, но отличается в первую очередь э -э, степенью ответственности личной и степенью этики. То есть этичность человека, который занимается второй этой вещью, должна быть выше. Это медицинская журналистика. Людей там еще меньше, чем в научной журналистике. Бреда еще больше. И при этом даже если вы человек кристально честный, пишете исключительно правду, опираетесь только на научные данные и все такое, у вас каждый раз, каждый раз когда вы пишете статью, должна стоять в голове один вопрос. Имею я это право писать или нет? Объясню почему. Потому что в науке о медицине, в медицинской науке случаются такие вещи, которые нельзя рассказывать простому человеку. Пример. Совершенно достоверно описано в, в, в, в, в журналах самого высокого уровня, в Ланцете, в Плоссуане, где угодно, даже в по-моему, было. Случай самопроизвольной ремиссии рака с четвертой степени, с терминальной. То есть у человека терминальная стадия рака, все, два месяца осталось, а потом раз, и назад. Так бывает. Но если вы, не дай бог, аппарат напишите. Это будет означать, если вы, не дай бог, про этом напишите, скажем, не в каком-нибудь, не знаю, в, на элементах РУ, которые считают люди вменяемые с критическим мышлением, да? а, скажем, в, в московском комсомольте или в, в «Известиях», или, не дай бог, в Life News». Это означает ровно то, что вашу статью, во-первых, прочитает около миллиона человек, из этого миллиона человек три или четыре откажутся лечиться на второй стадии. И их смерть будет на вашей совести. То есть, когда вы пишете о медицине, вы должны понимать, что так или иначе люди будут, будут принимать решения, связанные со своим здоровьем, со своей жизнью, основываясь на том, что вы написали, а не на том, что говорит их лечащий врач. Поэтому, естественно, тот человек, не, не обладая всей полнотой информацией, полнотой как он может, ну, понятно, да, мы, сколько у нас людей лечится по интернету, и умирает от отпечаток нормально естественно это вещь отдельная тонкая плюс тут нужно говорить что в отличие от научной журналистики в медицинской полной рекламы джинсы фармы и все такого то есть это вот вот в вот, этом вот, вот столько даже больше Плюсы – занимаясь научной журналистикой, вы легко переключаясь на медицинскую и обратно. То есть это, это вообще не вопрос, вы, вы знаете, как устроено научное мышление, знаете, как устроена как бы, наука в целом. Вот. Поэтому вот эти две области, которые перед вами лежат, они все открыты, и людей очень много требуется. Есть несколько нерешенных проблем, которые кому-то из вас, ну или из нас, предстоит решить. Главная проблема в научной журналистике. Ну какой основной материал в научной журналистике? Жанра какой основной? Жанр. Самый распространенный. чуть больше всего приходится писать? Новости, правильно. Что есть новость? Точнее, что есть новостной повод в научной журналистике? А? Открытие, то есть, ну, открытие, статья какая-нибудь, я не знаю, в этом самом, в, в Nature, М -м, раскопки, конференции, ну, понятно, как бы что-то нашли, открыли, раскопали. А теперь, внимание, Вопрос. Да, и новостные статьи – это базы, на которых все там, все остальное – это надстройка сверху. То есть большие статьи, и книги, обзоры, они вытекают из этих новостей. Мы их собираем, как бы компилируем, расширяем, и вот дальше начинаем строить. Ну, завычки там исторических вещей, исторические темы сами по себе. История науки, история медицины, все такое. Окей. А теперь вопрос. Как писать базовые новости, в гуманитарных науках. Что является открытием литературоведения? Как писать о философии? Я не знаю. Сразу говорю, я не знаю. Я всякий раз пытаюсь какие-то вещи делать. То есть да, иногда, иногда бывают новостные поводы. Иногда бывает там, не ну, знаю, ввод введение ну, конференции, выход новых открыть новых источников, крайне редко, не знаю, вот, в, в истории в науке, которая занимается древнерусской литературой, открыли новый список Никоновской летописи. Ура, супер, можно писать. Вот да. Ну вот остальные там... Введение в блока. Это сложно, но тоже можно. Это просто писать в рамках блога, конечно, там не требуется никакой ненавластной повод, ничего. Но, но все остальное сложно. Опять же, вопрос с каналами распространения информации. Да? то есть как бы Сейчас СМИ, ну вот сам по себе там средства массовой информации, оно не главное. Главное, как ни странно, соцсети. А вот на портальной технологии РФ, который мы сейчас ведем, у нас ну, процентов 70 посещаемости из соцсетей приходит. Из тех людей, которые читают и следят за нашим сайтом через паблик ВКонтакте, паблик в Фейсбуке. Вот. И, как ни странно, здесь тоже можно совершать новое открытие. Ну, вот, именно открытие в, в нашей области, да? а, Это в первую очередь... Есть, ну, нас, через что у нас сейчас Ученые все в Фейсбуке, студенты в ВКонтакте. И постепенно пересекаются, да? Тут, Ученые постепенно в ВКонтакт, студенты постепенно дрифуют в Фейсбук. Это как бы мы сейчас наблюдаем этим. А, Во-первых, сорвет джекпот, джекпот тот, кто научится, научится продвигать науку в одноклассниках. Вот если сможете, то есть как бы вы можете основывать свое агентство и просто как бы зарабатывать миллионы, миллион, правда. То есть ни у кого пока не получилось. Я не пробовал. А знаете, что для этого? А? А что это для этого? нужно же писал кого-то про физику для Нет. Домохозяйки сейчас нынче поумнее стали. Ну, как Коррек говорил, что нужно объяснять свою любую науку, попытаться объяснить своей бабушке. Да, конечно. Окей. А, Но, ну, как ни странно, есть каналы, которые неожиданно, вот, вот буквально недавно, mm -hmm. замечательный... Сибирский красноярский биофизик и популяризатор науки Егор Садиреев, он, помимо всего прочего, ученый-секретарь Института биофизики Сибирского отделения РАН, потрясающий лектор и замечательный научный журналист, ну, популяризатор науки, он завел себе аккаунт в Инстаграме и продвигает науку через Инстаграм. Интересно, но у него получается. Сейчас очень мощно развиваются каналы через Telegram. Вот в России Telegram очень круто, Сейчас да. никак не, не хватает ресурсов завести к каналу нашего портала. В Телеграме надо, надо это уже делать. <как> <как> вот. Вот Твиттер у нас не пошел в стране, пока что. Но, если вы хотите как бы продвигаться на Запад, естественно, вам придется заниматься Твиттером. Вот. Это что касается того, как вы... Но, кроме того, вы можете сделать, собственно, свою страничку в, в, там, в том же Телеграме. Просто сам по себе канал в Телеграме без ничего. Он тоже может быть вполне себе средства массовой информации. Легко. Если вы будете там писать интересные вещи. Более того, в любом из аккаунтов, там в Фейсбуке, в ЖЖ, где угодно, вы сами можете, вообще не написав ни одного своего слова стать популярным научным журналистом, научным там, блогером, чем угодно. просто собирая нужную информацию от нужных людей и правильно ну, подбирая. Сделайте просто нужную, нужную подборку, там, не знаю, блока биологии, да? Там, ну, просто если вы подберете именно то, что как бы нет ни у кого, у вас есть э, шанс на какой-то вот начальный ход, ну, вот, к примеру, да, есть в ЖЖ замечательный а -а -а, юзер, как что написано, аспидиска, <связь> такая вот, по-моему, вот так вот написано. Причем какая-то из И, по-моему, там как единица пишется, но я не помню. Вот, женщина, по-моему, эта женщина все-таки, она пишет исключительно о микробной фауне очистных сооружений. Вот о микробах, которые живут в очистных сооружениях. И там оказывается целый мир. Там фотографии там всяких там радиолярий, вот эти вот инфузории, амеб. И о них обо всех можно так классно писать. Это, с одной стороны, во-первых, как бы вот, ну, в научных кругах ее делают известный. А во-вторых, потом, если как бы, вот человек много-много пишет, потом любые люди понимают, что если, если заинтересован интересным микробом, то это книга, ну сразу заходит, и все, как бы там точно есть. Вот. То есть вот если вы найдете, найдете свою нишу которые стартовать. А они же не заполнены. Их вот правда. Я вот сейчас скажу, что, что у меня есть там в голове штук 15-20 для, блог, для блогов, но у меня и так уже два. Мне хватит. <свят> <свят> у меня два блога, портал и еще куча всего. Еще четыре книжки в работе. Вот. Чем еще хороша современная научная журналистика, если мы говорим о текстах? Тем, что любой текст можно продать трижды. И получить за него деньги три раза. Первый раз вы пишете, вы находите какую-то замечательную тему, ну, идею, да, а лучше, а лучше серию идей, и пишете по ним статьи или колонки, да, то есть написали статью, там, не знаю, исследования Марса, ну, такие вот, как все что угодно. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Потом, если у вас все нормально с русским языком разговорным, с образностью, со всем остальным, вы делаете по каждому из этих текстов, расширяя вот публичную лекцию, и с, ним, с, ней, с, ней, с ними гастролируете по стране. Это два. Сейчас за лекции иногда даже платят деньги. А потом вы берете эти лекции, объединяете их в книжку. И издаете еще книжку, потому что на, на гонорар от книжки жить невозможно, а вот так как-то вот все собрав, как-то уже и нормально получается. Вот. И это что касательно жанров. Плюс, да, конечно, там есть еще фото, видео, это отдельный разговор, мы про это поговорим через, через занятия. Да? А ты следишь за, за временем? Нет, нет. Через, через, через Аркадий, простите, чтобы я не затрепался слишком много. Вот. Если же мы будем говорить про технику, про то, чем мы занимаемся с точки зрения техники, да, то у нас здесь на самом деле все просто. То есть, ну, как, как устроен текст, вы, наверное, без меня знаете все, да, все просто. Один раз рассказываю все одно, потом второй раз, третий, а потом подробности. Ну, вам Илья Феорапотов должен был все это рассказывать? Рассказывал же, да? Прекрасно, то я не буду рассказывать. Но есть один инструмент, который, который не знаю, про который рассказывал не рассказывал, а который самый важный в нашем, в нашем деле. Инструмент называется метафора. Да. Вот без без, без нея никакой научной журналистики не получится, да? То есть вы должны уметь, под, ну, желательно, под каждый случай, но если не получается, под каждый, ну, по крайней мере, в каждом большом примере, большом материале, научиться объяснить что-то на пальцах, да? То есть, найди какой-то хороший пример, найди какой-то, вот, ну, со, знаете, стандарт, например, стандартная метафора, когда сейчас. сейчас открыли гравитационные волны, все начали объяснять а, по методу Григория Тарасевича с простыней капусты. Натягивают простынёй, кладётся капусты, прогибает простыню, простынёй, потом прогибают прогибает, масса искривляет пространство, да, и бегут волны. Вот. Ну, вот это вот на пальцах наука и получается, да, Наверное, ну, не знаю, если мы будем говорить о нашем, вот с Аркадием, Примере, Тут, ну, там, про химию, да, то есть можно рассказать, условно говоря, что такое краун эфира, да, это рюмка на одну молекулу. Очень условно, но тем не менее. Ну, хорошо, не рюмка. чаша на одну молекулу. Там и название такое. Да. и криптанты, криптанты. Криптанты, пещеры на одну, на одну молекулу, карцеранда есть, все такое. Вот. А вот без метафор вам не обойтись. И вот здесь, собственно говоря, и существует, то есть каждая придуманная вами метафора, именно вами придумана, нельзя не взята у кого-то, это и есть ваше собственное личное открытие в жанре научно-популярного дела. Да, то есть вот. И чем больше вы таких открытий совершили, тем вы короче, как научный журналист. Мы меряемся не текстами, а вот количеством открытий, по хорошему Можете придумать новое слово. Тем более сейчас, сейчас, сейчас такое время, когда все новое. То есть, и, ну, опять же, за 10 лет же все изменилось, меняется сильно. Я вот понимаю, что у меня, у меня в Фейсбуке есть человек, который придумал слово «рунет». А я работал с человеком, который там, там создал «Рамблер» и антиспам, и, и, и проверку орфографии в Варде. Ты понимаешь, как бы, что вот сейчас мы с вами делаем историю, потом, потом когда все, все выйдет на плато, наш рост технологический, все будут про нас говорить, "Да, эти люди стояли там у истоков всего. Вот, мы, вот вы последнее поколение, которое стоит у истоков нашего жанра. Вы последние классики. Это мы, с... Тарасевич все знают, Григория, да? Григорий Тарасевич замечательный очень журналист, а издатель, ну и главный редактор журнала «Колдшерингер». Вот мы любим, любим, любим друг друга под, под, подкалывать, когда встречаемся или представляем друг друга незнакомым людям нашим. вот Григорий Тарасевич, классик. Ну, он меня, соответственно, образом, под, под, подкалывает. Вот. У вас есть тоже у каждого сейчас есть шанс с классиком, причем кстати, классиком года за три. В нашем деле классиком становится за три года. А те, кто проработали больше пяти, считаются вообще уже мамонтами. Десять лет равняется динозавру. Поэтому, собственно говоря, если говорить совсем, попытаться сжать... Все, что, что я рассказывал в два предложения, да, то есть научная журналистика – это то это рассказ о том, как живет научное знание в постоянно расширяющемся поле жанров и форматов. О, я в одно предложение вложился. Замечательно очень много чего хочется сказать в связи с этим, ну, как бы, вот, еще других вещей, от, от, отползающих от э, вот этой темы, но они почему-то все завязаны вот в мои дальнейшие лекции наука в СМИ, как самосовершенствоваться, про, про фотографию, а, поэтому я ведь сейчас я давайте умолкну и дам слово вам. Очень хочется услышать собственно ваши вопросы, потому что я так говорю, я вас, вас ну, за некоторым исключением не знаю вообще, а, прежде, чем, прежде чем я задам свои вопросы, скажу еще одну вещь. Вам имеет смысл, ну, если кто захочет, конечно, безусловно, не обязательно ни в коем случае, от этого не зависит там, ни сертификат, ни диплом, ничего. А, вы можете добавить меня там, в соцсетях, где, кто, кто где хочет. Завычить им одноклассников, да, наверное, все-таки? А, ну, не можно в одноклассниках, не вопрос. Я, я даже отвечу, наверное, но не сразу. И потом задавайте мне, если какие-то вопросы придут в голову, потом задавайте. А сейчас вот, мне хочется узнать, чего вы-то хотите. Особенно, ну, как бы спрашивайте меня, вам-то, наверное, что-то что еще интересное. Видите вопросы наверняка? А? блогов, да? У меня есть э, в ЖЖ два блога. Один из них – это блог научных журналистов. Сейчас я его чуть-чуть запустил, потому что не было времени. Мы поднимали портал. Э, э, блог Science Блогер. Это блог, который мы ведем со Снежаной Шабановой, блог научных журналистов. Я надеюсь, что где-то вот с, с, с конца марта я все-таки начну его более активно писать, а не только репостить туда какие-то вещи. А, есть блок медицинской истории. Мы ведем его с моей ученицей Анной Харужи. Она здесь будет, наверное, через месяц. Медхистори. А? Это все ЖЖ, да. И. Я не знаю, свет можно, наверное, включить по поярче? Наверное, можно, говорят. Вот. И еще. А, ну, сейчас, вот сейчас все мои а, душевные силы, резервы и все остальное уходят на то, чтобы создать команду моих учеников. Опять же, с нуля из студентов и аспирантов, занимающихся наукой. Мы сейчас сделаем портал по нейротехнологиям, который уже стал... Главным ресурсом по нейронаукам в стране, как ни странно, ну, просто нет такого, опять же, мы придумали его, вот нету, мы сделали. А, а, он доступен по двум, по двум адресам. Это а, русскими буквами нейротехнологии.рф или а, нейро... А, не плезу. нейротехнологии gs.ru yeah. uh, Вот это основные вещи в, ко в, в которые я пишу почти каждый день или каждый день на, на, на нейротехнологиях мы делаем минимум три материала в, в день но при норме в пять и Пока карту процентов 70 из этих материалов пишу я. Но это потому, что у меня опыт там, больше 10 лет, а ребята там, у меня, у меня, собственно говоря, у нас там команда очень небольшая, и было был очень интересно, как, как раз опыт, да, вот, что касательно журналистики, да, журналистов и журналистов, да. Идея была простая. А когда мы делали этот портал, понятно, что, что норм, пока на него денег нет. Все работаем за интерес, за... Ну, на будущее. И... Мы решили попробовать такую схему в калининграде ну у нас база в калининград там получилось так получилось нам деньги дал калининградский университет на там нарисовать на, на, на, на, на сайт на все там на поддержку но и на контент и мы придумали, что есть много зарубежных ресурсов, в которых очень много там, текстов. Мы решили, что студенты, аспиранты, которые занимаются наверное, науками, будут это переводить на русский, ну, подстрочник, да? потом журналисты будут брать этот подстрочник, переписывать его уже по журналистским стандартам. Потом это попадет к выпускающему редактору, как раз, к Ане Хоружей, моей ученице очень хороший э, человеку, который очень быстро вырос в серьезного профессионала. Ну и потом уже, который проверить не потеряла, если что, по этому пути, по дороге. Сутевого, фактического. Но оказалось, что ученые пишут лучше. Даже если идет речь о простом рерайте новости, там, с пресс-релиза Казанского университета, так было, ученые это делают лучше. И пишет грамотнее и язык русский у него богаче не знаю почему так получилось и в итоге журналист нас как-то отпали сами по себе у них никто не выгонял они просто отпали И у нас сейчас в команде шесть человек пишущих вот но они все вот такие ученые будущие и молодые ученые и естественно у них пока нет возможности написать по одному по два материала в день кто пишет через день, кто пишет там, раз в неделю, он у кого как получает. Там, в зависимости от жанра, в зависимости от всего. А я пишу там по один, два, три, 4, пять материалов в день. Ну, между делом. Сейчас приехал, там, написал два материала, пошел ко мне, <laughs> вернулся в гостиницу, еще два напишу. Тем более завтра тематический день, а завтра всемирный день сна. Вот, вот, вот мои ресурсы. Еще вопросы? Да. Уместен ли юмор? Да, уместен, но а, тут а, вот здесь вопрос, которым, вещь, которую нельзя научить, но она очень важна. Важна мера и такт. То есть вот как бы вот, чтобы это все соотносилось и со статьей, и с с имиджем издания, ну, в общем, вот, чтобы это все было уместно. А когда, да, конечно, чуть не пошутить -то. А? Женька вообще прекрасная. Ну, у, у Жени свой видеоблог, она, она сама по себе, так, она сама себе хозяин, она сама себе создатель. Я говорю про уместность тогда, когда ты, ты пишешь какому нибудь изданию, да, то есть вот там такие вещи, чтобы она сочеталась. Ну, не знаю, в российской газете там слишком рачный писать не, не особо, а в Кота Шредингера можно. Ну, да, там, где употреблять, где, где можно употребить э, мем с Карлом, где нельзя, да, то есть, если бы я писал, не знаю, э, я написал, ну, сейчас скажу кого-нибудь, не знаю, а, ну, Первооткрыватель группы крови. Ланштейнер. Если я пишу статью на биомолекуле, я, конечно же, верну, что это группа крови открыл Ланштейнер. Ланштейнер Карл. Его Карл назвали. Да? А какую-нибудь энциклопедию я этого делать не буду. Да? Ну, опять же, не знаю, зависит зависимости от энциклопедии. Еще вопросы? Нету? Это так верно. Или все понятно, или ничего не интересно? Отно, я, отно я не а скажите мне, кто, -нибудь, кто -нибудь из вас уже что-нибудь писал? Просто, чтобы не кто, кто писал? Ну, в, в, в, так, вы, вы. Окей. А? Ну, статью, новость. Ну, почему все? А у кого из вас есть... Кто из вас ведет какой-нибудь блог? Есть такие? Сидит просто как бы. Я даже могу руку поднять, даже две. И ногу. Отлично. Потом расскажите мне, какие. Я с удовольствием почитаю. Мне интересно. А все, Каза, все из Казани, да? Никто не пришел. Ага. Хорошо. Мне просто на самом деле действительно интересно, потому что а, даже вот такое вот количество людей мне очень приятно видеть, потому что от города к городу а, интерес к научной журналистике и м -м, лояльность к этому а, университетскому начальству, ну, вузовского начальства, оно совершенно разное. Потому что вот мы очень много пытаемся сделать в Волгограде. То есть приходится, условно говорю устраивать византийские игрища. То есть сначала поговорить с, с замминистра здравоохранения, сказать ему, знаете, Олег, такая такое дело, вот, плохо с популяризацией медицины в стране, плохо, надо менять, и он скажет, да, надо менять. И потом прийти к ректору и сказать, знаете, а я вот недавно говорил с замминистра, и он сказал, что надо что-то менять, как бы это делать, менять. Он сказал, ну, правда замминистра сказал, то конечно иначе вот реально очень сложно и очень тяжело пробиваться, но тем не менее вот мы сейчас второй конкурс по научной журналистике провалив в, в Волгограде в первом было в Волгоградском медицинском университете в первом конкурсе было 7 работ сейчас уже больше уже хорошо уровней, в общем, в а еще не зависит от слова совсем но, <с <с Науке, это, люди, это да, но их все равно доли процентов, всегда доли процентов. Ну, условно говоря, 7, 7, 10 и 40 человек на любой ВУЗ, абсолютно на любой ВУЗ, это, это вообще ни, ни о чем, да? С одной стороны, интерес к науке есть везде. Он есть, причем чем меньше город, тем он больше, как ни странно. Мы проводили фестивали науки в таких городах, как Мончегорск, извините, 55 тысяч человек, и Норильск, самый крупный город, за полярным кругом там 135 тысяч человек. Вот в Мончегорске у нас за два дня фестиваля науки посетило 3 тысячи человек. То есть из 55, да, посчитайте, да, то есть из 55 – это приличный процент. А в Норильске 9 тысяч. То есть это, это офигеть какое число, причем все там такие интересующиеся, там, с опросами, после этого стали там какие связи, там, приглашают, там, почитать лекции, все такое, то есть очень хорошо. Не знаю, с чем это связано, вот, опять же, Владивосток, он как-то сейчас сильно растет, Ростов, который гораздо крупнее, в нем много вузов, реально много вузов. Есть даже центр атомной энергии, который проводит какие-то мероприятия популярные. Полный ноль. Никакого движения. Но ну, я просто говорю про тех, в тех городах, в которых я там как-то как, что -то, как, -то, как -то движусь. Да? Зависит на самом деле от, от, от, от, от, от, от есть какая-то критическая масса молодых людей, которые что-то делают. Один человек ничего не сможет сделать. Два человека уже сила. Когда их пять, это вообще без.. Пять человек может, может, может пробить любую бюрократию вообще от слова совсем. Я проверял. Ну, в принципе, один тоже, один может, но должен быть человек Как сделать, чтобы выклопнули? Ну, угадать нельзя, но есть правило. Найти тему, найти тему, писать о том, о чем никто не пишет. Таких тем много, правда. У меня вот сейчас в горке 15 тем есть, записано в, журнале, в рабочей тетради как бы, вот, то, то, о чем хотелось бы написать, вести блог. Это первое. Второе – писать о том, о чем интересно вам самому. То есть, ну, нулевое правило на журналистики должно быть любопытно. любопытно да? Я уже рассказывал на прошлых занятиях профессиональной пригодности к журналистике научной, да? Это единственное ну, как бы качество, которое характеризует пригоденный или непригодный человек к нашей профессии, это любопытство врожденное. Есть? Годен, нет, бесполезно. Интересно, человек писать не будет никогда. И хороший русский язык. Юмор, разумеется. Не, не писать поначалу очень длинных текстов, если вы не можете написать лонгрид, который, который будет читаться ну, 10 часов, который будет читаться от начала до конца. Пишите короткий текст. В фоточки, конечно. Котики. Котиков можно делать и в науке, между прочим. Вот у меня есть прекрасный, самый прекрасный, есть замечательный друг Илья Кабанов, основатель альманаха и популяризатор науки замечательный. У него есть лекция про животных в космосе, которые дали в космос. И он, он счастлив, потому что американцы запускали в космос кошку. У меня есть котики. Да, вот котики. А, я у меня, а у меня в лекции про освоение Солнечной системы, ну, про, про изучение Солнечной системы, есть большая лекция, такая на, на 200 слайдов, и там я тоже нашел возможность рассказать про котиков, потому что, а, как известно, сейчас заканчивается изучение кометы чурюмова Гересеменко, и ее картировали, ну, по, по этим самым, сделали такую карту ее, и разные регионы назвали разными египетскими названиями, ну, на всяком, как бы там, там все вокруг египетской тематики. Там есть регион Баст, в честь богини котиков, да. Есть, Есть местности. Если там про котиков, то можно, можно сказать про котиков. Все просто. На, на, на самом деле, вот чего не должно быть, это лишнего. То есть вот вашего ценного мнения, там желательно, то есть оно может быть, но оно должно быть как-то вот не типа вот я счит, а я считаю, что это все фигня. Если вы пишете там, не знаю, все равно найдите вот какой-то личный элемент должен быть всегда. И личный, личный и человеческий в смысле, как бы вот, и личное ваше отношение. Ну вот банальная вещь, я только что у меня, у меня есть серия а, а, текстов которые на разных изданиях публикуется, я решил написать обо всех нобелевских лауреатах по физике, химии и медицине. То есть все 600, то есть 600 статей написать. Только, только программа на 10 лет 600 статей. И а, 6 тому в книже. Потом. А, только что закончил книгу, статью о изобретателе, первооткрывателе стриптомедицина Зельмане Ваксмане. Человек, который Первый целенаправленный антибиотик создал, а пенициллин был случайностью, да? а вот стрептомицин против туберкулеза, он самый единственный, как бы, которого был сделан такой целенаправленным поиском, долгий поиск, 10 тысяч полученных микроорганизмов проверено, вот можно было написать, что вот он, Ваксман там учился, в Рутгере и все такое. Но найти, что ну, как бы, хорошо известно, что вы передаете сказать, что, во-первых, привязать его к России, потому что он действительно прожил первые 19 лет в России в нашей империи. Он... И, и сделать так, не написать, что он просто родился в прилуках, учился в Одессе, уехал в Руд... ну там туда, в Рудгерс, в сельскохозяйственный колледж, а написать, что он родился там, в 20 километрах от того места, где умер и до сих пор лежит в, в мавзолее великий Николай Пирогов, это уже немножко другое. А потом сказать, что и он учился там же, где учился я, в том же учебном заведении, ну там в соседнем. А? Одессе? Я Одессит, я учился в Ришелевском лицее, а он окончил пятую гимназию. Это были два конкурирующих учил... А учился? Я закончил Одесский университет. Одесский университет? Химик. Химик-органик. Я химик-органик, синтетик, занимался как раз макроциклами всякими. Вот. Вот написать ну, как бы, вот вот такие вот вещи, как бы. Или когда ты пишешь, условно говоря, про. Ну, не знаю. Ну, а вот история про Эйкмана, который открыл витамины, да? Самого Эйкмана уже забыли тысячу лет. Но вот историю, что, ты, что эту историю с цыплятками, которые там умирали без риса, да? И в школе учат эту историю кто там как там как как были открыты витаминами себе там цыплятки им сначала умирали потом им дали на рис не шлифован, и они снова оживали все такое вот это вот историю все знают все ну многие хорошо многие знают и вот к мне может то есть, привязать что-то что человек может понять при, при, принять на себя и уже как бы загоревшись немножко да он уже дальше будет читать все остальное что вы напишете гораздо лучше и запомнить лучше если еще раз к вам придет ну вот так, наверное. Еще вопросы. Если кто-то стесняется, может потом подойти лично. Это тоже не страшно, не больно, я не кусаюсь. Ох. Отличный вопрос. Я бы, вот если вы хотите это сделать, вот мой вам совет. Если вы хотите заниматься популяризацией юридических знаний, да, заведите блог, который будет называться «Наука или юриспруденция?» с вопросом. Все придут. Вот. А дальше же просто находите какие-то интересные вещи, случаи, и разъясняйте, потому что вещь, юриспруденция – это вещь, которую действительно нужно разъяснять. И это интересно и важно, и, и очень мало людей, которые умеют рассказывать это вот на пальцах правильно. Причем, да, вот тут у вас будет большая сложность. С одной стороны, нужно рассказывать все-таки ну закон, ну, юриспруденция, она достаточно жесткая штука, да, то есть жесткая и строгая. И вот рассказывать об этом на пальцах с юмором и вот с такими вещами, это вот... Но есть возможность, есть люди, которые наверняка, то есть, ну, например, вот, да, есть, я уже вывернусь в другую вещь, есть страшная вещь, который называется психиатрия, да? Вот есть человек, который умеет о ней рассказывать так, что я его тексты, тексты о его опыте.. Перечитывал уже раз в 8, наверное, книжку, две книжки точнее. И каждый раз ржу, просто я не могу остановиться, потому что это безумно смешно. Товарищ Малявин? Это Максим Малявин. А в ЖЖ он называется ДП, Макс. Угу. Вот, Мы с ним уже очень познакомились. Добрых докторов. Блок, психиатров. До, блок, добрых, блок добрых, добрых, добрых психиатров, да. Максим Малявин и его супруга. Они ведут совершенно потрясающий блог, просто там клинические случаи. И у него есть еще учебник психиатрии, которому вот своим языком вот таким вот смешным рассказывают нормальную классическую психиатрию, только как учебник, только вот таким языком написан. Если вы будете учиться в Меди или там проходить психиатрию, возьмите, купите и, и прожите. Если вы будете так отвечать, не исключено, что вам поставят двойку, но скорее всего это будет просто «Ура! Пять!» и «Автомат!» Вот, это действительно очень, очень, очень хороший пример, как рассказать о любом, любой вещи, которой, которой вы занимаетесь. Вот. Ну, а, а, а вообще ваш вопрос, тут вопрос о гуманитарных науках, да? То есть, вот, но, что есть новость. Новость в юридических науках еще, еще более сложная вещь. Но там, там но у вас, правда, есть проще. У вас регулярно меняются какие-то нормы, да? Там выходит новый законодательство, меняются какие-то кодексы. И это есть новостной повод. И а, повод о том, чтобы... Расход... То есть в самом по себе новости там, пришли изменения там, в, в, в гражданский кодекс. А потом вы, у, вас, у вас прекрасный повод в своей новости, в своем материале рассказать о гражданском праве. Хорошо и популярно. новости юридического доната, но они очень они крайне популярны ну III. вот а <смех> <смех> иногда может получиться так, вы ну, пишете новость она уже стреляет и появляется новелла <смех> ну да <смех> ну но правда те же, те, -то, офигенно <смех> то есть <смех> <смех> Любой человек, который пишет об астрономии, мечтает побывать в Чили, потому что, во-первых, там самое красивое небо в мире. Там самое чистое небо в мире. Во-вторых, там действительно стоят, стоят, ну, то есть там, это, это южноевропейская обсерватория. Чили красивое не Смотрите, телескопы, в Европе телескопов нет хороших, потому что в Европе страшная световая засветка, там много света. Чтобы были хорошие телескопы, чтобы было хорошее небо. У нас, у нас в России есть 6-метровый телескоп прекрасно Карачаю Черкесии, но там небо все-таки похуже, меньше ночей ясных. Мутнее атмосфера, больше засветка. Поэтому, чтобы были хорошие телескопы наблюдения, нужны два условия. Высоко, то есть ну, хотя бы тысячи метров над уровнем моря. И ну, сухо, потому что сейчас очень много наблюдают в инфракрасном диапазоне, в субмиллиметровом диапазоне, а это пропускается только, то есть очень сильно поглощается влагой по а, парами воды в атмосфере. И а, там еще должно быть много, вот именно много, много ночей а в Чили, около 320 ясных ночей. Вот. И там сначала европейцы еще в 50-х годах решили построить телескоп в Южном полушарии. Сначала рассматривали Южную Африку, потом выбрали Чили. Сначала построили в Лосилье обсерваторию на 2600 метров 1965 -го года. Но потом техника росла и построили самую уникальную оптическую систему из 4 четырех восьмиметровых телескопов. То есть сейчас самые большие телескопы в мире 10-метровые, но там 4 стоят и они все могут работать как один. Это вот следующая обсерватория Параналь. И следующая посерватория, третья, в которой я был, она закончила, ее закончили строить в 2013 году. Это 66 антенн 7-12-метровых, субмиллиметровых, то есть они наблюдают холодную Вселенную, то есть это пыль космическая, это формирующиеся планеты за пределами Солнечной Земли, вот всю эту историю, с ужасно огромным разрешением, то есть у 66 тарелок стоит таких вот, это там европейские, американские и японские тарелки, ну, антенны, и они либо стоят вместе, либо их, их специальными тяготями ну, развозят на, на 16 километров, они все равно все работают, как один телескоп. И это уже тысяч метров на уровне моря. И я и туда поднимался, наверх, на самойверх. туда у... астроном туда не поднимается. <свят> там только вот техники и вот мы, научные журналисты. А? а в ближайшем Котеж Редингера будет большой репортаж. А на Чердаке уже есть фоторепортаж. И, возможно... и в популярной механике будет вот, про эту третью обсерваторию отдельный материал. На коллайдере еще не ездил. В Дубне был на коллайдере. Но должен был в прошлом году поехать в, а, в ЦЕРН. Ну, в ЦЕРН вообще не проблема, рядом в Швейцарии, господи. Сел и поехал. А там где-то строительство, Ага. Горы уже сравняли. Я... Более того, а, вот, а, ну, вы понимаете, что... Астрономы не работают, не смотрят в телескопы сейчас. Да? То есть у них есть специальный Operation Facility Center, в котором они сидят и работают с ними. И вот в этом самом центре, где VLT, 4-8 метровика, то есть там 4 пункта управления этими большими телескопами, и уже вы выделили пятый угол, который называется ELT. И вот я общался с Главой инженерной команды всей этой фигни, большая, большая, большая часть ребят уже, уже занимается контрактами, то есть они уже, уже рассчитывают электронику туда, там все как бы заказывают на разных фирмах, что нужно строить. Я на самой горе не был, она, она находится в 17 километрах от паранали. Я ее сфотографировал, выровненную гору, но там еще там не только будет этот телескоп экстремально большой. ELT, он будет в двадцать пятом году запущен. Но в 2022 году, там, где Лосили, первая обсерватория древняя, ну самая ранняя, будет работать американский Магеллан, 22 метровый И там тоже гуру уже сравняли, уже все работает. Поэтому сюда строят, работают. Вот. А, а этот самый, который вот. Альма-3, вот обсерватория субмиллиметровая, ее потихонечку будет включать в, этот самый, в проект SK а, а Square Kilometer Array. Это сообщество радиотелескопов, которые будут вместе равны тарелке площадью квадратного километра. Тоже... А? Россия, а, Россия а, будет участвовать в СКА немножко своим радиоастроном, ну, вот, радиоинтерферметрии. В ЕСО они пока не участвуют. Хотя, хотя, хотя а, вот для этих самых, для некоторых телескопов ЕСО, а, зеркало, зеркало делала Россия. А, Лоткарина наша. Еще вопросы конечно одиннадцатый год, одиннадцатый год. Чем я не знаю как я, я, я, я, я, я, я, я правда не знаю как это сам то есть я даже не даже не пробовал пока еще. но одноклассники это это для такого понембратского общения простых людей все-таки сеть для там действительно для поиска одноклассников которые уже 40 лет в первую очередь ну, можно попробовать. Я даже не изучал. Ну, обычно говорят, реально, SMM, социальные медиа, они не работают там почему-то. Никакие методы там не работают. Я не знаю почему. У меня, к, сожал к сожалению, вот, это проблема универсализма, поскольку я умею все, ну, все, я многое умею, то есть я, занимаю, я пишу тексты, я редактирую журнал, я пишу книги, снимаю видео, снимаю фото, там, продвигаю в соцсетях свои, там, на наш, наши порталы, а у меня физически времени на, на все не хватает. У меня, еще, у меня очень хочу на Меркурий, там 1480 часов в сутках. На классно тебе, как раньше, на старых картах писали, здесь водится чудовище. Не, ну не надо так относиться. Там на самом деле просто нужно найти свой подход. А наука интересна всем. Я проверял. От сторожа на ипподроме до, не знаю, до последнего там, индейца в пустыне Атакама. Всем это интересно. Ну, люди есть любопытные, есть люди неумные, есть люди необразованные, есть люди, так сложилось, они там не попали в, свое, в, свое, в себя, но в, в каждом человеке есть тяга к неведомому, если он, ее нет, он уже, он уже умер фактически. Таких людей не, не так много, как... Я только когда начинал там профессию, когда, когда я играл в Штолик когда и все остальное, я и сейчас играю, ну, раньше я играл много, и как все ну, такие считал себя человеком высшего сорта, то, ну, на всех остальных поплевывая смотрел, и это, на самом деле, потом общение с простыми, ну, с простыми людьми... Не знаю, пить, выпить пиво с, или водки или чего угодно. Ну, зависимость кто что пьет там ночью у костра с ОМОНовцами или с ребятами с э, десантной дивизии какой-нибудь, простой, да, вот абсолютно простые люди. Оно очень сильно прочищает мозги, и при, на, особенно на тему твоей элитарности. Особенно на тему того, когда ты понимаешь, потом, что люди, которые э, такие вот элитарные, там ученые, многие, знатоки, даже с хрустальными словами они на поверху оказываются гораздо большими сволочами и подонками, чем простые люди. То есть вот уровень знания, уровень там, образованности никак не коррелирует с человеческими качествами, с душевными. И это очень сильно как, лечит. Поэтому, а, а все остальное в одноклассниках тоже есть хорошие люди, им тоже все интересно. Вот. Предостерегаю вас от зазнайства вот, и вот, от смотрения на всех остальных с высока. Это вот самое страшное, что может, что может случиться с человеком. Многие из научных журналистов снобы. Страшные, отстойные снобы. Их жалко. Они одинокие и никому не нужны люди. Так и есть, это правда. Не станьте таким. Как думаете, куда Наука? Три основные направления, куда сейчас будет. А? Роботы, э, роботы, конечно, будут. Более того, роботы будут что? Открытие? Ну, главная вещь, которую мы до сих пор не понимаем, что это такое в принципе от слова совсем, вот, при... даже на уровне принципов, да, не подступились. Что это сознание? Мы не знаем, что это такое, как оно работает. Вот сейчас этим все занимаются. Есть... Это нет никакой субореволюции. Есть да, народ. Да. Есть такая. В этом смысле, смотри, какая история. Во-первых, мир стал меньше. Сутки и вы в любой точке мира. То есть вот сутки и вы на другой половине Земли. Дачели в суммарно лететь там сутки? Ну, три пересадки, но ну, хрен бы с ним. Две, ладно. Какая а, когда мы научим, научимся напрямую общаться, ну, напрямую общаться через, ну, когда нам не нужно будет, то есть, когда мы сможем напрямую влазить в сеть через мозг, это будет интернет 4.0, это будет лет через 10. Ну, будет. Вот это я вам, можно поспорить на бутылку хорошего вина, хотите? Вот свидетелей много. 10 лет 26-й год. М интерфейс и мозг компьютер Надеваем тапочку. Из фольги. А? Но пока что в интернет мы не входим. А, то есть, что мы, что мы можем уже сделать? Мы, мы можем этим управлять... управлять... Ну, мысленно управлять... Мысленно управлять движением там не знаю инвалидной коляской это уже можно даже обезьяна учили управлять можем управлять беспилотником таким же вот образом можем печатать текст пока есть еще проблема с обратным ну с входом обратной информации но уже тоже потихонечку есть вот, буквально Неделю назад была новость о том, что уже сделали первый протез, который обратно передает в мозг информацию об этом самом, о о, о тактильных ощущениях. То есть человек чувствует поверхность шершав... шершавая или гладкая. А... Импланты, которые передают другую сенсорную информацию в мозг, существуют давно, лет 70-х 70 годов. Есть такие кохлярные импланты, вы, наверное, знаете. А когда слу... Ой, человек глухой не потому, что у него ухо не работает, у него не работает нерв. И вот там есть такие вот импланты которые передают просто напрямую звуковую информацию на, на слуховой нерв туда вот в мозг вот там есть проблема они, они настроены на, на речь и речь нормально на, на речь нормально настраивается передают но там проблема с музыкой вот музыку человек слушать не может она слишком сложная для вот передачи сейчас люди разрабатывают как упрощать музыку чтобы они могли ее слушать реально сейчас есть работа об аранжировке музыка для, для кохлеарника. буквально тоже там две недели назад была, была статья Серьезная, научная, большая статья. Вот поэтому будет мозг изучаться и изучается. Первое. Второе. Мы будем дальше раз, заниматься астрофизикой, искать жизнь на других планетах. Мы ее найдем лет через 10, опять же, без вариантов. Ну, в смысле, не, не разумную жизнь, а следы жизни найдем обязательно. То есть я думаю, что вот как раз с, откры... с вступлением в строй а, этих вот экстремальных больших телескопов, также Джеймса Уэбба, мы сможем получать спектр экзопланет, в которых мы увидим как органику, хорошую органику, там, типа хлорофила, что-то такое. Типа. Вот. Ну и плюс еще круче начнем изучать элементарные частицы. Ну и плюс, да, плюс материалы. Материалы. То есть мы еще примерно процентов на 10 пока что поняли, что нам принесет открытие моих товарищей по ВУЗу и Нобелевских лауреатов Гейма и Новоселова, Графен. Вот. Сейчас еще, раз, еще только на, начали идти работы другого моего замечательного друга Артема Аганова, который полностью пере, переделывает химию нафиг от того совсем. Невозможные вещества придумывать и потом синтезирует их. Вот революция в материаловедении еще будет. Вот такое. Мы, мне мне так кажется из того, что я как бы вижу, куда движется наука. О чем пишут, о чем говорят. Была новость, что Ну, она планирует на 17-й год, но нифига не получится. Если просто был вброс? Нет, не вброс, человек действительно реально пытается сделать, но скорее всего операция закончится смертью. Ну, или смертью, или, э, ну, то есть, тело, оно будет присобачено, извините за, за, за выражение, но управлять тем человек не сможет. Ну, вот, е, на 17 год, то есть, ну, если в следующем году эта операция будет проведена, то, скорее всего, э, успеха не будет полного. Другой вопрос, нафига это вообще, в принципе, нужно? Вот пересадка головы. Э, а? Что Че спасти ему? Он не умирает, он парализован. А, жить он будет достаточно долго. Если человеку обеспечить, ну, он говорит, уже сейчас можно сделать ему и нормальные протезы, которые будут полностью управляться а, интерфейсом с компьютером, это уже с 2012 года уже возможно. Если ему сделать управление еще и транспортным средством, которым он есть, ну, чем ему еще нужно-то, Господи? Другое тело, конечно, круто, но в полном управлении, скорее всего, не будет. Но, с другой стороны, будет очень много данных для науки. Это да. Вопрос в том, что как бы, делать эту операцию какой-то ну, сравнительно левый хирург. Не знаю. Все люди, все специалисты, с которыми я общался, они говорят, что нифига из этого не выйдет. Мне тоже так кажется, потому что у него, у него пока ни одной работы нормальной, хотя бы об, о соединении. И главная, главная проблема ⁇ это соединение нервов в позвоночнике. И у, у него ни одной работы восстановления нервов нету. Потому что если бы это была работа, то была бы революция в, в помощи людям с травмами позвоночника, у которых перебит нерв. А пересекать головы – это так властво. Mm -hmm. Еще вопросы? Да. есть какие-то секреты? В Кстати, вот вы можете вернуться в несколько дней. Да. А? У вас есть какие-то секреты, которые вы можете видеться? Выспаться. <смех> <смех> <смех> Нет, на самом деле, секрет, секрет один. Сейчас вам открою большой секрет научной журналистики. Никому не рассказывайте. Ни одна школа, ни один курс, ни один мастер-класс, вообще ни одна как бы, программа не может научить, научить человека научной журналистике. И не может научить писать. Мое глубокое убеждение, проверенное опытом личным моим и моих учеников, их немного, к счастью, это то, что научная журналистика – это ремесло в средневековом смысле слова цеховом смысле слова. То есть научиться можно как? Есть учитель, есть ученик. Ученик сидит за своим гончарным кругом и ваяет вазы. Сделал одну вазу, потому что учитель сказал, фигня. Делай еще. Вот ученик фигачит тексты, а потом с учителем разбирает, что, -то, что -то не так. Это вот один вариант, вариант второй, ты себе учитель, ты себе ученик. То есть ты делаешь со своей ошибки, попадаешь, ну, печатаешься, тебе говорят, что за ты написал, но в публичном пространстве. Жестоко, но тоже вариант. Вот. И, и, ну и повторение, повторение, писать ежедневно. Ну, вот про это мы будем говорить на том, как, как самосовершенствоваться. Да. А, я сама биктовок, и интересует вопрос, может быть, какие-то секреты а, прохода? себя как научных журналистов в закрытые медицинские учреждения? Ну, да, да какие-то вообще. Да? Хороший, отличный вопрос. Прекрасный вопрос. Есть главное правило. Все работают не с конторами, а с людьми. То есть ты не говоришь, что ты представляешь какое-то издание. То есть в такие закрытые вещи ты можешь пройти только, только как человек со, с авторитетом. То есть, условно говоря, ну, есть такой, вы, наверное, знаете, Институт медико-биологических проблем, МБП. Какое-то время там журналисты не пускали слово совсем. Вообще вот, никого. После того, как МК написала, что они отправляют цветую воду на, на МКС, освещает им что-то еще. Вот. Но, как только мы сказали, ребята, мы не журналисты, вообще не журналисты, мы ученые, такие же, как вы, мы только просто пишем об этом. Мы покажем вам все, что напишем, перед публикацией, и всю фактуру вы вычитаете, посмотрите, как не вопрос. И если еще кто-нибудь, не знаю, там, не знаю а, тех, который уже с вами поработал хорошо, и которого знают там, скажут, «Это, это нормально, с ним можно работать, как не вопрос. И тогда, когда у вас будет какая-то репутация, вы будете приходить куда-нибудь, и там человек, который наверху будет говорить, приведет вас к ученым, скажет, так вот, просто у меня так тоже, такая же судья, я все это проходил. И вот есть такой институт общей физики, Академия ног, где придумали лазер. Там тоже много закрытых тем, и очень снопские ученые. Но там есть замечательный замдиректора, Сереж Гарнов, который когда-то, когда, когда я им помогал писать очень много чего писать, он привел нас, собрал тех, как он будет писать, так, ребята, вот этот молодой человек, он научный журналист, не журналист, он ученый, как бы все понимает, вы с ним можете говорить на одном языке, это очень важно, дать понять, что ты можешь с ним говорить на одном языке, что, что ты их понимаешь. Вот он будет вас писать, он, конечно же, покажет вам все, все тексты, которые вы будете писать, но смотрите, вы циферки поправьте, а в язык не лезьте, он знает это лучше. И вот только, только через авторитеты, через личные связи. Больше никак. А, оно, а поскольку в, нау, в науке мир тесный, все-все знают, и вы достаточно быстро, как бы, когда вы хотя бы с одним человеком наладите нормальный контакт, нормальную работу, дальше уже по цепочке очень будет легко. Очень Сейчас. Ага, у ну, второй вопрос. А, вы с каждым днем все больше проблем для машину для решения, да? То есть, как бы, интеллект-машин, да? Ну, не дешевле доверяем. Ну, волей-неволей же. Сейчас, секундочку, сейчас я закрою дверь. Да. Да. Волей-неволей доверяем, да, вон, позавчера компьютер обыграл человека в ГО. И? Да. А, что, я периодически об этом думаю, что почитаю. мне интересно, что вы можете сказать по поводу этого. Почему это все приведет к нижнему счету? Ни к чему. А, а не может случиться так, что в какой-то момент машина будет принимать... Верно в стратегическом решения для нас Не, не будет. То есть можно как бы спать вот Вот у вас э, есть дома калькулятор? Что дома? Калькулятор. Да, дома калькулятор. Он наверняка складывает числа лучше, чем вы. Слава Богу, да. Вот. Но это не сделало его гениальным математиком. Я понимаю. Машина обыгрывает человека в ГОП. Прекрасно. Но это, эта программа, обыгрывающая человека в ГО, никогда не обыграет вас в футбол или в шахматы, потому что под шахматы нужно писать другую программу. Она научена играть в ГО. И всё. Поэтому забейте. Тем более компьютер никогда не сделает глупости, а человек сделает. Компьютер не сделает глупости в решении конкретно этой программы. Ну, то есть как? Нет. А, он... компьютер В решении этой программы как он может решать другую проблему, если ее перед ним не ставят? Я не говорю, что он может решать другую проблему, ну. а несет урон побочный. Как? Да. Я тебе не, не могу себе представить. То есть, нет. Есть вещи, которые, там, условно говоря, могут быть опасными. К примеру, беспилотный Автомобиль, да? Условно говоря. А вот сейчас тестировали программу для беспилотника, по-моему, гугловскую, да, и выяснили, что условно говоря, в случае сложной аварийной ситуации, да, она убьет вас, чтобы не убить двух пешеходов. Ну, на ну, один человек, два человека, да? Представляешь, где забыть? Вот. Вот тут, да, тут могут быть проблемы реальные. Но такую программу никто не сможет, во-первых, никто не захочет себе покупать. И во-вторых, никто не запретить э, вождение руками. Да? Вот. И это, эти вещи вычищаются, естественно. Я предвижу, что таких стратегических ошибок при проблем не будет. Возможно, частные вещи, которые будут, будут вот, вот в, таком, в таком порядке, да, возможно. У вас был вопрос? что Это насколько часто вы проводите подобные мероприятия в маленьких городах. Вопрос откуда, что я сама из на города, и города с населением порядка 30-40 тысяч заниматься или вообще даже узнавать о науке, пока ты школьник, пока ты определяешься в выборе, очень математично, потому что... Наиболее популярный источник информации это либо интернет, либо... Так. И потом интернет, как правило, социальные сети и прочее, где, к сожалению, очень много всякого шлака. Шлака много, но вот по счастью, в интернете сейчас популярной науки науке не просто много, а очень много. А в соцсетях ее, особенно ВКонтакте, такое количество, что... Ух. периодически те же нет, вот эти вот мега, мега крутые большие паблики с миллионами подписчиков, они пишут всякую фигню. Да, но проблема в том, что чаще всего вот миллионы подписчиков, они подписываются на эти паблики. Нет. Что надо вот они... Для этого существуют профильные сайты, и они есть. Их, их становится больше. Есть, но чисто, но сейчас специально собственно, для этого сделан там, чердак N плюс 1, вот, в которых вполне себе фильтрованная информация, и она обновляется постоянно, и этих сайтов становится все больше. Есть код Шреддингера, который можно читать и в сети. Там есть популярная механика, есть вокруг света, в конце концов. В которых есть сайты, и на которых можно все смотреть. Ну, например, мы, мы поговорим про науку в, науку в СМИ. Да, безусловно, Проблема донесения до маленьких городов есть, не спорю. И тут еще огромное количество работы, которые тоже нужно кому-то делать. А, а именно, то есть нужно либо дергать развивать какие-то крупные ну, трансроссийские, общероссийские федеральные компании, как это делают Норникель. Норникель сейчас много проводит в науки. Нужно там Росатом проводить в фестивале науки. Нужно дергать РУСГИДРО, нужно дергать всякие другие эти Нужно работать с губернаторами, с каждым это, это все нужно просто делать. Сложно сидеть говорит, вот не там, не там, не там, не там. Вся, встать, сделать. Самому. Это можно. Как ни странно, это самое поразительное вещь, что если ты начинаешь что-то делать, у что-то получается. А если ты ничего не делаешь, ничего не получается. Вот, вот вам примера прекрасная идея. Да? Наука для, для старших школьников. Сделайте сделайте сайт, сделайте портал. Сделайте паблик ВКонтакте, в котором не будет шлака. И поверьте, у вас за два года будет миллион подписчиков. Если вы сделаете его хорошо. Это, вот этот паблик под силу сделать. Пяти человек хватит за глаза. Вот так вот. Пять человек, миллионная аудитория. Вот чем отличие современных СМИ.